Я открою окно, чтобы ворвался метущийся ветер, Пусть разгонит моих застоявшихся мыслей печаль, И душа упархну, И застегнутых наглухо петель, Пусть почувствует вновь под крылом высоты вертикаль. Что за блажь эта жизнь? Почему возникают в ней пятна? Если все мы хотим только ясности и простоты, Но как ты не старайся, сделать так, Чтоб было приятно и тебе, и соседу, и до общей добраться мечты, твой душевный порыв, утыкаясь в забор обветшалый, или в новую дверь бесприютно сожмется в комок. Что ж нам предпринять, чтобы жить всем уютнее стало, и чтоб души свои не толкали бы мы под замок? Я открою окно, пусть продрогну, зато просветлеет мой запутанный разум, раскроется сердце опять. И душа запоет, несмотря ни на что, И посмеет ветра вольного духа Под окрепшим крылом подминать.